Всем привет нашим людям! Сегодня мы идем в очень интересное место. С нами сегодня проводник, наша Мамуля. Мамуля, куда мы идем? Мы идем в топкое болото. Очень топкое. И мы вам все покажем. Настоящее топкое, страшное болото Тресина. Ай, да, Месяц. Только бы не было змей, потому что они сейчас кучами, просто кучами собираются. И все, кто боится змей, сразу выключили ролик. Представляете, какие сильные ветра в этой местности бывают. Такое огромное, старинное, могучее дерево просто пополам сломало. Его даже не обхватить. Вот. вот посмотрите, вот тут вот просвета нет. А если посмотреть вот туда, там между сосен уже открывается просвет и уже начинается болото. Это посадки молодые. Вот елки идут прям рядами. Этим посадкам где-то 30-40 лет. И вот здесь вот между елочками обычно ходишь и грибочки собираешь. Здесь вот так вот чистенько было, можно ходить было. А сейчас вот молодняка много повалило. Это все вот из-за урагана. Раньше были коротенькие деревца. Зелень была вся здесь. Пышная-пышная зеленая. Было красиво-красиво вот так вот. идти по зеленой рощи. А сейчас все поднялось наверх. Зелень вся наверху. Здесь только стволы. ногами. Ну, уже проплесли, видали. Есть женщины в русских Вселенной. Проходите. Смотрите, начинаются окна, вход в болото всегда топит. И засасывает сапог в момент, просто как насос. Да. Поэтому нужно... Держу, держу. Видишь, я это... не пройдешь, да, здесь? Нужна палка. Начинается болото, и если не рассчитать с весом, можно просто уйти туда. Палка. Да. Иначе туда... Без палки в болото не суваться. Да, это нужна палка очень надежная. Так. Ты какую обычно длинную палку берешь? Ну, метра два-три. Она уходит почти на полтора метра в Спокойно. Это еще в тех местах, где еще можно, да, пройти? Да. А если вообще уходит просто полно. таких окнах вообще не, непроходимые точки. На Ноги уходят вниз вообще. Не пузырьки. О, мох какой! Он долго растет. Ну что, вышли мы на болото. Ребята, смотрите, окна тут. Можно уйти. Сверху мох, под ним темная вода. Мох держит человека внизу. Угу. Здесь вот точно окно, потому что здесь вообще никакой растительности нету. Растительность дальше вот идет, и мы вдоль нее пойдем, потому что вдоль растительности есть еще какая-то тропинка, дорожка между вот этими котлованами. Между посадками рыли котлованы, добывали торф. Делали торфяные брикеты для топки. Это, раньше же это... Ходили поезда на, на брикетах торфяных. Вот рыли добры. Да, вот, Получается, мы пойдем между торф разработками. В аккурат. Вон она, шевелится. Да. Прям смотрите. Шевелится. Смотрите. Вот смотри, все двигается. В диаметре. Пошевелятся вот эти подушки. Вот, вот нас э, мог держит на плаву. Видите? Даже до меня волна доходит. Даже до тебя? Да. А вот и первые дары болота. Клюква! Ай, она только в болоте растет. А по болоту надо уметь ходить, чтобы вот такую чудесную ягоду собирать. Очень полезная. Особенно у тех, у кого мало крови. Морсик все любят пить? Вот. Помимо этого, есть это. Это мне волчичка заготовленную речь приготовила. Я скажу проще. Брусника. Вот здесь вот брусничка растет. О, какая красивая тоже. Ты посмотри, какие веточки красные. А? Какая красота. Все идет нам в ротик. Хоп-хоп. Вам в ротик. Смотрите, сколько клюквы здесь. Да, прям спелые такие. точные ягоды прям на кочках. Да. Здесь были открытые вообще вода. Со временем все это затянуло мхом. Мох покрыл вот эту черную воду. А сколько, мам, лет и назад? И вот так вот эти вот черные канавы, окна их называют, они шли вдоль вот этих вот посадок. Сейчас все затянуло, и поэтому тут вот... Ого! Мам, а сколько лет прошло? Вот, помнишь, мы в детстве, я помню, что мы здесь ходили с тобой, вот здесь они вот такие котлованы ну сколько? большие сколько? Тебе 35 Лет 30 назад. Да, это мне было где-то 5 да. лет, ребят, представляете. Все затягивается, все зарастает. За 30 лет вот заросло. Вот опасно здесь, да? Вот Уток тут, охотники стреляли, и утка, если падала вот в это окно, собака плыла по окнам, доставала утку. Здесь в охотнике только... открытые места. Можно провалиться. Мох мокрый очень. Вот они, открытые места. Вот, туда можно просто уйти. К вопросу о том, как волк говорит, пойдем подальше. Там больше клюк Проходит 2 метра, клюква затягивает снова. Вновь кочки. И вновь волк жует. Потому что очень вкусно. Здесь какая-то красивая. Прям такая яркая, ягодная кочечка. Ну, Волчок, Волчок, а можно тебе нескромный вопрос задать? Давай, как давай. от человека, который первый раз на болоте. Разве... Что засасывает больше, болото или клюква? Ну, это сложный вопрос. Мне казалось, мы собирались поснимать болото, но в итоге мы снимаем сбор клюквы. Такая вот ягода, да. манящая к себе. А когда будет брусника? Брусника будет вот там вот, затем тем лесом. Туда нам еще предстоит ты ты пройти. Главное, волчий хвост не оставить. Временем зарастет. Ох, какая она глубокая. Ты меня будешь вылавливать оттуда! <рисот <handgun> <рисот> <рисот> <рисот> <рисот> <рисот> <рисот> У тебя большая дубина. <рисот> Я ее специально. Звучит дояка. <рисот> <рисот> Это что, метапора? Нету, тут глубоко вообще. <рисот> Если не можешь <рисот> пройти, пролети. Я так и летала. Главное не наступать, а, пролет... а пролетать. Гражданочка, ты туда не ходи. А то снег большой попадет, совсем а не А я свое дело знаю. Я ягоды собираю. Ну, смотрите, ребята. Опа. Ну, самое главное, чтобы надежная была палка. Давайте свою дубину дам. Чего? Вот смотри, надежная. Немецкое качество. Чего дубина? Вот тут вода. Смотри, немецкая. Давай мне лучше. Вот так. Вот ты даешь. Рисковая. Тут у него клюквы Целые кочки. Зато притих тут тихонечко. Давай вот это Наполняется ведерочка. О! Хитрый, хитрый. Что, наполняется ведерчик да? Наполняется, смотри. Давай-ка высыплю. Давай. Не, я туда не пойду, что-то реально страшно. Она прям шевелится, и вот ты идешь-идешь, чувствуешь, начинает у тебя уже ноги потихоньку уходить. Ты проломишь сейчас вот эту подушку. Да, и в этот момент ты вот ощущаешь, что у тебя вот полностью ситуация возникает, что ты не контролируешь. Опоры ее. нет, и все, да, уйдешь. опоры нету, ноги потихоньку начинают уходить, и уже вот такой даже страх появляется прям. Там нам не пройти, ребят. Да. Хоть там и клюквы много, но А вы лучше. знаете, что существует легенда, что вот в этих окнах окно в другие миры Ты хочешь это проверить? Окно Нет, в Нарнию мы это проверять не будем Окно в Нарнию, да? О, там вообще уходит все Палку не... Отдай сюда. Ну, Отдай. Потому что там уже с другой стороны у тебя палку оттягивают. Мой отец находил на поверхности вот таких окон рога. То есть лось уходил вниз, сгнивал там, а рога оставались на поверхности. давно в болоте, поэтому чувствуюсь. О! О! все хуже. Вот насколько палка в среднем тонет в этих окнах. Даже мох остаётся. Вот насколько палка в среднем от Нептуна. Того? От, дрифта, да? Да, от дрифтуна? Да, <свят> дрифтуна. Ой, блин. О, нафиг. Провалился. О, вот это да. Представишь, хорошо кочка прям облокотился. Нет, дальше мы не пойдем. Хотелось вам, ребятки, конечно, больше показать. Но дальше уже более страшные окна, и там нам просто не перейти. Так что, не, рисковать мы здесь не будем Опасно это дело, волчий хвост дороже Природу основную мы, болото, вам показали сегодня Очень красиво здесь, ягодки есть И дышится, конечно, здесь по-другому Вот и заканчивается наша прогулочка по болоту. Путешествие. Да, надеемся, вам всем понравилось с вами. Да что с такое с вами? Надеемся, что с нами было комфортно вам, уютно, тепло, солнышко светит. у нас не отпускает, пахнет багульником, пхом. Вообще погодка блещет. Да, спасибо всем тем, кто посмотрел этот ролик до конца, поставил лайк и подписался на наш канал. там ты так внимательно разглядываешь. Да, это огромный муравейник. Каждый муравей тащит, тащит. Трудится. Ты посмотри. Они все тащат наверх. Иголочки. Это перчатка. Перчатка от комрада. Покрылась мухом. Да, а что рассказать? Собрали природный антиоксидант всем нашим зрителям по ягодке. А нам все остальное. Это, ты думаешь, что у нас столько зрителей? Ну, конечно, столько. Не меньше. Это ты на будущее загадываешь. А я жадный, смотри, я еще собираюсь, собираюсь, собираюсь. Никак не остановиться.